Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Хачари, и вы вновь на канале Новостройки. Шоу. Сегодня у нас новая интересная тема: 10 шагов, как уменьшить платеж по ипотеке. Итак, поскольку каждый понимает, что чем дольше он платит ежемесячный платеж по ипотеке, тем больше переплата по кредиту. А сэкономить на выплатах можно тремя способами: это уменьшить размер ежемесячного долга, сократить срок ипотеки и снизить процентную ставку. Для каждого из вариантов нужно оценить, что для вас будет важнее: заплатить меньше. По ежемесячным выплатам или снизить сумму переплаты. Самый актуальный вариант это, конечно же, сократить срок кредита. Так минимум переплачивается заемщикам по кредиту, но у каждого банка свои фишечки и ограничения по этим программам и условиям. Поэтому тщательно изучайте свой договор ипотеки и как можно подробнее и детальнее консультируйтесь с вашим специалистом в банке. Спрашивайте абсолютно все, что вас может интересовать или волновать. Так какие же 10 советов вам могут помочь? Первое, ну например, материнский капитал. В 2022 году при рождении ребенка мать получает 524 тысячи рублей за первого, а за второго 693 тысячи 100 рублей. Его можно использовать как вариант оплаты ипотеки. Это может быть первоначальный взнос, многие оплачивают часть основной суммы кредита. На нашем сайте есть статья о том, как можно использовать материнский капитал, а также как выделить доли. Переходите, читайте, ссылку я оставлю в описании. Итак, в обоих случаях банк должен скорректировать график платежей и уменьшить вашу нагрузку. Все это еще и зависит от кредитного договора. Главное условие использования материнского капитала при покупке жилья – это наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. При получении сертификата родитель берет нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую стоимость всех членов семьи. Это дети и родители. Друзья, это важно сделать в течение 6 месяцев после снятия обременения по ипотеке. Как это сделать, мы подробно рассказываем на нашем сайте новостройки.шоп. А вот несколько шагов, которые вам могут пригодиться. Первое – это оформляем справку из банка для пенсионного фонда с подробностями взятой ипотеки. Второй шаг – оформляем нотариальное обязательство о последующем переводе собственности в разряд «коллективный». Третье. Обращаетесь в пенсионный фонд с заявлением и документами. Четвертое. Ждете ответа от пенсионного фонда. Ну и пятое. Подаете заявление в банк о погашении кредита средствами материнского капитала. После этого банк сделает перерасчет. Если ипотечный кредит полностью погашается за счет сертификата, то вам, как заемщику, нужно обязательно взять справку о полном погашении кредита. Второй шаг по уменьшению платежа – это налоговый вычет. Налоговый вычет позволяет вернуть вам часть денег, которые вы потратили на ипотеку. А полученную сумму можно потратить и на погашение кредита, и на улучшение жилищных условий, что, как правило, и делают. Но прежде чем это сделать, нужно для начала заключить сделку по покупке жилья. Потом налоговая инспекция уведомляет вас о том, что вы можете получить налоговый вычет. Нужно документально подтвердить и доказать, что вы совершили покупку. Оформить налоговый вычет можно через работодателя и через налоговый орган. Законом, друзья, также установлен лимит, с которого будет исчисляться налоговый вычет. Обратиться за оформлением можно не чаще одного раза в год. Получить вычет можно только по одному объекту недвижимости. Еще один способ уменьшения выплат – это аренда. Многие заемщики сдают ипотечную квартиру в аренду. Это выгодно, потому что за вас платит кредит, по сути, другой человек. Как правило, сдавать ипотечную квартиру можно только с согласия банка. На практике же это происходит иначе. Банк и не в курсе, кто там живет. Главное, что ежемесячно приходит выплата. Еще один вариант с уменьшением выплаты – это досрочное погашение платежа. Но прежде чем носить досрочный платеж, друзья, внимательно перечитайте кредитный договор. Банк иногда разрешает сократить ежемесячный платеж, только если сумма досрочного платежа выше определенного порога. Ну, например, 50 тысяч рублей. Внести досрочный платеж можно в любое время. При этом списание произойдет, как правило, в дату вашего ежемесячного платежа по графику. Нужно внести на счет и сам ежемесячный платеж, и ту сумму, которую вы, как заемщик, обозначили в заявлении на досрочное погашение. Ну, например... Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет 25 тысяч рублей. Вы, как заемщик, хотите внести еще 500 тысяч рублей для досрочного погашения. Таким образом, на счет нужно внести сумму для досрочного погашения и ежемесячный платеж. Итого получается 525 тысяч рублей. В заявлении вам нужно указать, что вы хотите сократить именно ежемесячный платеж, а не срок кредита. Выгоднее, конечно, уменьшать срок, но тема нашего сегодняшнего ролика, друзья, 10 шагов как уменьшить платеж по ипотеке. Вся сумма досрочного платежа идет на сокращение основного тела кредита, а не процентов. Именно поэтому выгодно гасить ипотеку крупными траншами досрочно. Еще спасает вариант с первоначальным взносом и страховкой. Сократить расходы по ипотечному кредиту поможет и существенный первоначальный взнос. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту. При этом банк рассматривает единовременное внесение большой суммы как подтверждение финансовой благонадежности заемщика. При оформлении ипотечного кредита дополнительно заключается договор страхования. Как правило, банк сам предлагает страховые компании партнеры. В банке, в котором берется ипотека, стоимость страховки может быть в несколько раз выше, чем в страховой компании, одобренной банком. Ипотечникам бывает выгоднее сделать страховой полис самостоятельно и принести его в кредитную организацию. Всем нашим клиентам мы рекомендуем делать именно так и, более того, помогаем выбрать самую выгодную страховую компанию. Еще один способ – это увеличение срока кредита. Увеличение срока кредита тоже помогает справиться с выплатой по ипотеке. Максимальный срок предоставления ипотечного кредита в России сегодня составляет 30 лет. И чем дальше срок кредитования, тем ниже платеж. Кроме того, если вы вносите сумму большую, чем ежемесячный платеж, то есть погашаете досрочно, то размер переплаты уменьшается. Не забываем о еще одном варианте, это ежемесячный взнос. Когда вы планируете оформить ипотеку, старайтесь закладывать меньшую сумму ежемесячных платежей. Вам будет по силам отдавать это банку. Например, если вы понимаете, что не сможете платить, предположим, 100 тысяч рублей ежемесячно и взять кредит на 15 лет вместо 25, то лучше... Сразу понизить планку и оформить кредит на максимальный срок с более меньшими минимальными выплатами. Вы так не загоните себя в тупик, когда возникнут какие-либо финансовые проблемы или форс-мажоры. Лучше вносить платежи, которые превышают график, если вы понимаете, что можете себе это позволить. При этом бюджет может меняться в зависимости от месяца. Например, сегодня заплатить 30 тысяч рублей вместо обещанных 20, в следующем 50, ну и так далее. Не забывайте а также вариант со способом погашения кредита. Самыми распространенными видами платежа при погашении кредитной задолженности являются дифференцированный и аннуитентный платеж. Аннуитентный платеж предполагает, что сначала заемщик должен выплатить банку проценты за всю сумму кредита, а уж потом само тело кредита. Такой платеж равен одной сумме на протяжении всего срока пользования. То есть первый и последний платеж одинаковые. При этом в общей сумме платежа 80% от суммы составляют проценты по кредиту. Спустя половину срока ситуация меняется. Дифференцированный платеж позволяет гасить долг по основному телу кредита одновременно с процентами, которые начисляются на оставшуюся сумму основного долга. В результате, чем больше вы гасите тело кредита, тем меньше у вас проценты. Таким образом, платежи убывают. По такому виду платежей первые 4-5 лет, как правило, вы платите чуть больше, чем по аннуитентному, но платите основной долг равными и честными долями. Ну а потом платежи уменьшаются. В первом варианте финансирования нагрузка будет больше, особенно в начале, а во втором в итоге больше получится размер переплаты по процентам. Рефинансирование ипотеки тоже один из хороших способов уменьшить платеж. Рефинансирование, или как еще ее называют перекредитование существующего кредита, это в принципе та же ипотека. Она дает возможность полностью или частично погасить уже оформленный кредит за счет нового на более выгодных условиях. За счет рефинансирования вы можете снизить ставку по кредиту, уменьшить или увеличить срок выплаты ипотеки, также сократить размер ежемесячного платежа. Рефинансирование актуально, если вы погасили больше половины кредита. Чтобы рефинансировать свой ипотечный кредит, вы можете обратиться с заявлением в банк, где был взят кредит, это будет называться ре реструктуризацией, либо в другой банк, который выдаст вам новый ипотечный заем на погашение суммы основного долга по действующему. В первом случае снижение ставки происходит в рамках действующего ипотечного договора, во втором происходит выдача нового ипотечного кредита, и для этого вам, как заемщику, необходимо предоставить стандартный набор документов. Паспорт, СНИЛС, справка с места работы, иногда трудовая книжка, справка 2НДФЛ, кредитный договор со старым банком, справка об остатке судной задолженности, ну а при рефинансировании по государственной программе ипотечного кредитования семей при рождении второго и последующего детей понадобится свидетельство о рождении детей. После одобрения кредита также потребуется договор купли-продажи квартиры, свидетельство о собственности, кадастровый паспорт, кредитный договор, график платежей, договор страхования и квитанции об оплате страховой премии, справка F40 из паспортного стола и справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам из расчетного центра. Ну и последнее, друзья, банки и льготы. Перед тем, как взять ипотеку, выбирайте банк, который предоставит кредит на максимально выгодных условиях. Вам нужно обратиться в банк, чьим зарплатным клиентом вы являетесь. Например, если вы получаете зарплату на карту Сбербанка, то можете рассчитывать в этом же банке на скидку к процентной ставки по ипотеке. Нужно учитывать, что процентные ставки в благоприятных экономических условиях у банков постепенно снижаются. В ваших же интересах, друзья, постоянно отслеживать этот параметр, хотя бы раз в месяц. Эти изменения, они публикуются на сайте кредитора. Если банк стал предлагать ипотеку на более выгодных условиях, то вы можете обратиться к руководству с заявлением о снижении ставки на основании того, что вы исправный заемщик. Не допускайте просроченных платежей и не нарушайте условия кредитного договора. Тут нужно помнить, друзья, что даже, казалось бы, незначительное снижение процентной ставки может позволить сэкономить хорошую сумму за весь срок пользования кредитом. Некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами по ипотечным кредитам. Нужно уточнить в банке, не являетесь ли вы льготником какой-либо категории, которая претендует на снижение ставки. 72 с двумя и более детьми могут оформить ипотеку по ставке от 4,5% до 6%. Также льготы могут получить военные, молодые люди до 35 лет и другие категории граждан. Условия кредитования зависят от выбранного банка. В чем есть нюансы, на которые нужно обратить внимание? Частично погасить или закрыть кредитное обязательство полностью можно только через... 30 дней после оформления ипотеки, не ранее уплаты первого платежа. При полном досрочном или частично досрочном погашении ипотеки вы должны проинформировать банк минимум за 30 дней, однако в самом договоре может указываться срок более или менее 30 дней. Также при аннуитентных платежах досрочные погашения эффективнее всего на начальных сроках из-за распределения ежемесячного платежа. Большая часть приходится на выплату процентов, меньшая по основному долгу. Друзья, ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки «Новостройки.шоп». В этом ролике я вам рассказал о 10 способах уменьшить платеж по ипотеке. Я напоминаю, что на нашем сайте Новостройки «Новостройки.шоп» вы можете найти информацию обо всех жилых комплексах города Краснодара, уточнить цены и рассчитать ежемесячный платеж. А если вам нужна подробная консультация, то обязательно звоните нам по номеру горячей линии 8 800 555 2276. Мы обязательно вас проконсультируем и поможем выбрать лучший вариант недвижимости в новостройках Краснодара. Каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которой мы тщательно следим и очень дорожим. Читайте о нас отзывы, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчики, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Ну а я с вами не прощаюсь, увидимся совсем скоро в новом ролике. До новых встреч, друзья!